Здравствуйте, меня зовут Любовь, и сегодня у меня только что завершилась процедура имплантации, это уже четвертая операция у меня, то есть четвертый имплантат мне сегодня установил Михаил Евгеньевич, это хирург, хирург-имплантолог клиники Смайл Gallery. что я хочу сказать, у меня невероятно хорошее настроение, потому что на самую первую имплантацию я пришла в ужасной тревоге, потому что переживала, боялась самой процедуры, последствий, но сегодня я пришла как на праздник, потому что я понимала, что Михаил Евгеньевич делает все безупречно, он делает это все быстро, четко, без каких-либо последствий и максимально комфортно для таких тревожных людей, как я. Спасибо, смайл